Низкоуглеводная и высокоуглеводная. И... мне тут... Просто нажмите какие или продолжить Да. да. Не просто... вот. да okay. поэтому, поэтому, вы слышали, да, что мы на да. кето. Ке и... Плюс к этому мы взяли сейчас чай, Energy. Я очень довольна за Energy, потому что выпиваешь эту таблеточку, а нам, в общем-то, нужно немножко добавить энергии. Я очень довольна этим продуктом и довольно кофе. У меня всегда с собой замечательно. Вот Утром выпила, сейчас вот еще взяла с собой такой. Мы просто на природе, здесь у нас родственники, собираются сегодня большой слет. И чай, который вот перед едой мы пьем, во время еды, Просто замечательный, я, мне очень нравится. Единственное, что заварной чай, он немножко делает мне проблемы. Но я поняла, что я теперь его, в общем-то, сегодня даже не беру в рот, его нужно пить понемножку перед едой, как Авель сказал. Ну, результаты хорошие. Вы знаете, что через три дня у меня было минус два килограмма. И мне это понравилось. Ну, надеюсь на то, а, ну, это у тебя за все восемь получается. Ну, вот, а ну, по скажите, вот, Любовь, возле вас человек сидит молодой, дайте ему он хочет слово, хочет сказать что-то. Она за меня. Вот. Есть. Она за меня. У, И, у, у Игоря есть просто я полномочный представитель, это его жена, она может от него говорить все. Потому okay. что даже когда начинаем мы где-то что-то подписывать, или нужно ему что-то сказать, или телефон, или туда отзовут, он сидит смотрит. Пока он сообразит, что нужно сказать, я уже вылетаю, смеются. Да, но вопросы по телефону мне всегда задает Игорь, не Люба, так что все нормально. Она смешняет. Все в порядке. Вот. Мы, мы о продукте говорили. Вот с его братом тоже сидит его брат с женой. Сегодня его семья собирается с его стороны родственники. Так что мы расскажем об этом чае, Просто кудесник такой чай. Я очень довольна. Э, ну, что еще вам можно сказать? Все, Все достаточно хорошо? любовь. Благодарим вас. Очень приятно да, да, познакомиться. Делитесь информацией со всеми друзьями, знакомыми, и они вас будут благодарить. Потому что да. все, что у вас происходит сейчас, очищение организма, А я когда вот тоже, вот, и многие здесь наши партнеры, когда начинали, у них были такие же ощущения, чувства. А когда прошла очистка, у кого-то месяц, два, три то эти продукты ты просто применяешь, идет очистка, организм то, вообще э, ну, реагирует очень хорошо, все мягко происходит, без э, ну, скорой помощи, без без как, не скорой помощи, без пожарной вот этой части, что нужно нести. Бежать. Да, бежать. Спокойно, плавно. А вначале, конечно же, когда проблемы в организме, он засорен, загрязнен, и ему нужно помочь. Поэтому иногда... Лучше находиться недалеко от дома, чтобы в случае чего и не кричать в супермаркете. Спасите, бросать ссылки. Помогите! Как женщина одна, э, с Беларуси знакомая. Говорит, Вы из Беларуси? Не, не, я из Украины. Моя женщина, а? партнер из Беларуси, звонит. Саша, слушай, что это такое? Я иду с сумками, с магазина, смотрю. А тут забира, забегаю в магазин говорю, спасите! Бросали курицы. У меня это было на экскурсии недавно. Искали елки по дороге. Да, ладно. И знаете, когда уже даже елок нет, уже, все равно. Боже, вот. куда? Поэтому... Так, так люди научились бегать быстрее. Естественно, что твой организм доволен. Смотрите, естественный процесс и люди, созданные Богом, Творцом, они всю жизнь засоряли свое тело, организм. Поэтому нужна очистка. Так, так, так. Все, кто у нас еще есть новички? Давайте поделитесь, кого это мы можем поздравить. Так, у нас вот есть горячие, я вам скажу, что горячие партнеры у нас в Яремче проходит спецтренинг. У нас там 27 курсантов, которые погружены в такую атмосферу, где происходит 100% бизнес. Вот мы там засаливаемся, такая среда, где засаливаемся в бизнесе. Люди получают знания, вы можете посмотреть, вот Инна может включить микрофон, камеру, сказать две минуты, где она находится, показать людей, что они делают. Ну, чтобы вам... У нас не только здесь 36 человек, у нас вместе с командой 150. Инна, ну... Есть, есть, есть, здесь, у нас, есть здесь у нас дистрибьютор, она секретная, она подписала два дня назад и сегодня сделала с утра уже две продажи. Она, правда, прячется. Ее зовут Орид Рафаэль. Орид, если ты можешь включить свой микрофон или камеру, я буду очень рад, чтобы ты поделилась здесь с нашими партнерами и друзьями. Если ты уже, уже можешь, как говорят, зашла уже в Zoom, потому что я объяснил, Орид, она еще не использовала Zoom. Я только ее научил вчера, как это делать. Если у нее получится, она подключится. Я буду рад слышать несколько слов, потому что я не сомневаюсь, что... У нее, у нее ждет очень серьезный путь в нашей компании, в нашей команде, в нашей семье. Она сама из Грузии, вот она еще не подключилась, и, ну, у нее хорошие связи во многих странах. Она очень-очень серьезный человек курит. И если у нее не получится, на следующий раз надо будет с ней быть вместе и показать, как работает Zoom. Но ну, буду рад, если она справится с этим сама. Я ее пытался вчера научить, как это делается. Хорошо. Она сегодня уже позвонила, у меня заказала два продукта и только вчера она подписала контракт и не особенно удобный час это было, сколько, четыре часа ночи где-то так. Да. у нас здесь есть человек первый раз вот Айханум. Первый раз у нас в на на кофе. Айханум. Добрый день, вы с нами? Наш партнер уже или гость, Рафаэль? Партнер уже, партнер. Айхану, если вы на связи, возьмите микрофон. Продукт еще не получила. Ну, пока нету Айхану. Если подключится, подключайтесь к микрофон. Ой, Инна, ой, Инна, ну скажи, пожалуйста, что у вас происходит там? Всем привет. У нас происходит жара. Вот посмотрите, все сидят за. Привет, да. Все да, сидят, работают и только слышишь. Клиент, партнер, G5, 52 Знаете, вот у нас вообще тут идет соревнование. Красные Красные! Красные то есть у нас здесь вообще супер, то есть соревнования, энергия прет. Я вижу, что Екатерина с душой с нами, да, не могла поехать. Я просто вижу ее реакцию, да, она собиралась и не поехала. Вот, но вы знаете, что наши все команды, сидя дома, тоже от нас не отстают. Они заряжаются нашей энергией. И у меня вот вчера у Андрея партнер был, у, у Ани вчера два партнера было, да. То есть как бы дальше... А я знаю, что вы похожи, что вы близняшки. Вот можно Инне дать микрофон. Аня, вот, важно и тоже впервые у нас. Э, Аня, на зуме. Аня, ты ж впервые, Где? ты не рассказывала свою историю. Нет, я была раньше. Просто Нет, а вот всем привет. Расскажи, пожалуйста, э, как ты пришла в бизнес э, и как ты вчера подписала вот два новых партнера. Я пришла Пора. в бизнес недавно. Вот, я сестра Инны, она сначала пришла в бизнес, я за ней наблюдала. Вот, я ее привела, но потом за ней наблюдала. И когда начала она начала зарабатывать и подписывать, и продавать продукт моим подружкам, я сказала, мне от этого процент какой-то, она говорит, нет, иди работай. Вот, пришлось мне тоже начать бизнес. Вот, как я подписала вчера двоих партнеров, только через общение, через контакты, через пользу для них я им показала их пользу выгоду одному я показала продукт партнеру но, ну продукт и потом рассказала как этим продуктом можно пользоваться ну дешевле его покупать и он конечно подхватил и зарегистрировался ну и второй, второй у меня вчера благодаря вчерашнему зуму партнер он пришел увидел доходы вот, он был приглашенный. Увидел доходы и сказал, да, я так хочу. Все. Окей, молодец, поздравляю. Теперь, теперь нужно этот, этих партнеров пригласить к нам на кофе, расскажут свою историю. Скажи только коротко, это знакомые были твои? Э, да, одна девочка была знакомая, и парень был незнакомый. Угу. То есть холодный контакт. Там, два дня знакомства. Ясно. И какие твои цели теперь в бизнесе, если ты знаешь, как подписывать людей? Ну, какие цели амбициозные? Построить большую команду, вот, потом научить их строить свои команды, вот, стать лидером и вести за собой, обогнать сестру. Делать сестру, да? В хорошем смысле слова. Ну, чтобы она знала, что амбассадором будут первые я, да? Я, я не против, мне мачен бонус очень хороший, доход нравится, поэтому я не против. Ну хорошо, спасибо. Еще, ребят, кто у нас есть новички, либо может, есть новички, которые подписали людей, может быть, у кого-то есть клиенты, как вы это сделали, коротко давайте поделитесь. Я знаю, что у нас в Петре там постоянно клиент-партнер, клиент-партнер, и у них сейчас проходит... Тоже свое утреннее кофе, закрытое мероприятие от нас. вот как бы Они делятся, вот, ведут статистику, сколько контактов сконтактировали, как правильно дать информацию, как вывести на наставника. Вот, два капитана команды, я так прокомментирую вам, что вот, Арест, Андрей. Вот, очень интересно, поэтому приезжайте на спецтренинг, тут вы больше узнаете, что, как происходит. А мы с вами как в онлайне. То есть это показывает о том, что бизнес можно как в офлайне строить, так и в онлайне. А лучше и в офлайне и так, и так хорошо. Поэтому э, давайте, у кого результаты есть? Можете поделиться вот результатами классными? У кого есть э, новые клиенты, которые получили продукты? Результаты есть у кого-то? Валентина Пестрякова. Да, у меня результат вот... Э... Девушка недавно взяла продукт, растворимый чай она пьет, она захотела, потому что ей некогда заваривать, очень занятая, и энергия она пьет капсулы. Вот у нее объемы ушли, вес пока не ушел. Но она очень заметила, что она хорошо себя чувствует, она в таком ритме все время и не устает. Вот. И еще у нее такой результат, она недавно, у нее был день рождения, и она говорит, Нету тяги к вину, вернее, не к вину, а к коньяку. Вот коньяк вообще, говорит, организм не принимает. Единственное, что, говорит, смогла выпить сухого вина. Вот такой результат. Да. Очень приятно. Ну, будет продолжать. Не, хороший, Слава, это хороший результат. Да я шучу, шучу. Много, кстати, много людей отмечают, что старые привычки вредные, а они просто вот отходят. Это угу. хорошо. Пейте чай, кофе, НРГ, наши три продукта. Антонина, вы хотели сказать что-то? Микрофон включите. Чути меня? Так, так, слышно. Хочу поделиться хорошими результатами. Антонина, а если можно на русском языке? А, у нас здесь люди из Казахстана, из Израиля, Латвии, Молдовы. С 29 сразу... мая э, я пью эту продукцию, сначала я пила неправильно, и у меня повысился, то есть э, давление. давление повысилось, э, мощь не, не отходила, э, сильнейший запор был, а потом э, оказалось, что я э, стаканчик э, не 100 граммовый, а 75-граммовый стаканчик взяла и половину наливала. Когда я увеличила дозу, это все прошло. Желудочно-кишечный тракт стал хорошо работать, морщ стала отходить, пью энергию. Раньше я, я переболела микроинсультом, а потом коронавирус. Ну, спасибо, подружки, вытащили меня. И иммунитет был, был сильно ослаблен, через то я и схватила это, но когда я стала пить энергию, я настолько стала энергичной, что я раньше час поработала, полчаса отдыхаю, сейчас целый день я могу бегать и на велосипеде долго катаюсь, и... но это неузнаваемый узнаваемый человек, все удивляются на сме. Но самое главное, что я с первого дня, как я только выпила чай, я стала спать. И еще главное, я извиняюсь, но иначе я не могу рассказать. Пошла в туалет, и смея вышла так, с куриной то такой шар мягкий. А потом такая нить. Ну, где-то толщиной э, миллиметр-полтора, э, э, через э, сантиметр 4-5 утолщение, как будто бы э, овсяное зерно. Потом снова, снова такая нить, и снова, ну, что голова перестала, ну, э, так раньше болела, в общем, э, легче стала голова болеть, и перестала мне, сама в себя крала сладкое, ну я одну, а потом еще одну. Тя прошла и из 113 объем талии на 107. Круто. Ну, Антонина, скажите, да. какой вы продукт пили? Растворимый чай? Заварной. Э, нет, э, растворимый чай я только пью тогда, когда э, забыла заварить или не успею, в общем, что-то мне не получается, есть мне растворимый чай, в основном я пью э, во время еды, и э, энергию пью обязательно, не забываю, это движение мое, э, но забываю за кофе, есть кофе, но забываю, уже буду пить. Потрясающий результат, а кто вас пригласил в бизнес? Другая Галина, мы э, не, не из интернета мы узнали, а именно по результатам своих знакомых. Mm -hmm. э, человек э, из Италии посер... э, сбросил вес 21 килограмм. Мы не могли после этого, когда мне, э, мне э, я сейчас 81 кг, а было 89 и после инсульта, инфаркта мне э, очень э, трудно было дышать, ходить, общем, э, э, изгибаться. И я решила, что только зарядка и занятия этой продукцией помогут мне продолжать счастливую и хорошую жизнь. Да, слава Богу. Да, слава вы, Богу. Да, есть, вы, если, допустим, у вас происходят такие вещи, очень интересно, вы можете даже делать фотографии, э, свидетельство, чтобы было. Да, что выходит? Я Саша только что послала фотографии, какая я была, какая я стала, и какую я уже зарядку делаю. Вот если он есть рядом, пусть он сбросит, и вы посмотрите. Саша какой-то? Да, да, да. да, он сейчас <свят> на тренинге. Хорошо, спасибо большое за свидетельство ваше. Ребят, еще кто? Всем удачи, большое спасибо. Э, Инна спрашивает, выпили растворимый перед едой, а заварной во время еды, да? Да, только я сначала пила где-то 40 грамм, а потом я стала пить где-то 60 грамм. На догонку что-то не допила. И пошли ли результаты отличные? Ясно. Хорошо, спасибо большое. Еще кто у нас? Кто хочет поделиться? Ведь такие результаты вот многие получают, все говорят о том, что... Идет очистка, и происходят разные моменты такие, и люди получают, самое главное, неважно, что происходит во время чистки, но человек начинает себя лучше чувствовать. уходят объемы, вес, улучшается сон, появляется энергия. Это само собой разумеется. Еще кто-то есть, кто хочет поделиться? Нету, да? Так. Ну, хорошо. Смотрите, друзья, у нас сегодня суббота, мы сегодня будем, ну, покороче мы сделаем нашу встречу. Смотрите, суть нашего бизнеса, TLC, вообще миссия TLC, компания производит классные продукты, и наша задача, как лайфченджеры, лайфченджеры – это э, дистрибьюторы в других компаниях называются, наша задача первая, ну, я пришел, например, вот я использую продукты сам, все продукты, Вчера сделал G5 на рыжув потому что мне очень нравится тот продукт для кожи, ребята. То, что снутри чай делает, рыжув, когда ваша кожа очистится, то рыжу вот для э, кожи – очень классный продукт. Я сделал G5, так как была акция 1 плюс 1. Мы пользуемся сами продуктами. И наша нам платит компания, выплачивает вознаграждение за то, что мы... Э, Рассказываем людям об этом продукте, рекламируем его и платит достаточно хорошо 50% за то, что мы показываем людям, где есть классные продукты, за то, что мы людям рассказываем и показываем, что есть такая компания, которая позволяет любому человеку дополнительно зарабатывать деньги, работая из дома через интернет. И третья компания, которая называется Total Life Changes, она тотально или полностью меняет жизни других людей. И мы, лайфченджеры, э, изменители жизней. То есть мы не просто дистрибьютор, который зарабатывает деньги. Мы изменители жизней, которые несем в мир добро. Ну классно, вот Антонина рассказала результат. Любовь вот, поделилась результатом. Это просто фантастические результаты. А если бы не было этой очистки, у людей инсульты, инфаркты, то, о чем... Антонина засвидетельствовала. Это просто фантастические результаты. Человек освобождается от нечисти, которая внутри в организме. Это же ну классно же. Вот Саша допилка через кого-то, кому-то дал информацию, кто-то не постеснялся ее человек дал информацию и Антонина говорит: Слава богу, слушай, я себя стала лучше чувствовать. Но ну классно же. Не просто там впарил какой-то карандаш для губ или ресниц. И заработал три копейки на нем не это самое главное в бизнесе а самое главное когда ты просто хочешь помогать людям помогаешь люди получают результаты и все и ты делишься этими результатами антонин результат стоит 1 миллион долларов вашего дохода просто расскажите я извиняюсь хочется летать не ходить понимаете прыгать хочется мне 69 но э, фотографию я послала э, как я делаю зарядку классно 69 лет человек да. в душе понятно что ей 16 Нет, мне 69 я не... сколько э, вчера мы разговаривали с, э, с добилком э, так он э, сначала антонина я Или, как он сначала потом антонина а в конце концов Тонет. Антонина, да сколько, сколько вам лет? Сколько вам лет? 69. 69. Я говорю, Антонина в 69 заново родилась. Да, да, да. Хочется... Большое спасибо вам! Антонина, Антонина говорит, хочется любить. Вы понимаете, люди, которые хотят жить, хотят творить, хотят любить, у них появляется желание Желание любить. То есть это больше даже, чем вообще все, что может быть. Кому-то не, не в деньгах счастье, не в их, а в их количестве, как многие думают да, и говорят. А счастье – это да. когда ты в 69 хочешь на скакалке прыгать, идти цветы нюхать, любить детей, внуков, родственников. Это стоит, это ни за какие деньги ты не купишь. А когда ты человеку это даришь, подарили, причем это бесплатно. Саша Допилков, у него есть информация, он ей поделился. Вот и все. Весь бизнес. Многие думают, слушай, а за забабахать бы вот такую какую-то рекламу или кому-то... Зачем я буду знакомым говорить? Я сейчас обращусь в интернет, меня там никто не знает, и я сейчас как напишу пост километровый и все начнут читать. Да никто не будет считать, только история Антонины может вам принести, нам и мне в том числе, миллион долларов. Я, я сегодня буду рассказывать Антонины на результат, возьму саши допилка ее две фотографии и буду делиться людям. Скажу, вот молодая девушка в возрасте 69 лет получила такой результат. Она счастлива, здорова, она хочет жить. Многие уже в 50 лет сидят по 150 килограмм на лавочках. Лускают темочки по 3 килограмма за день. И говорят: слушай, я не верю в светлое будущее. Слушай, правительство плохое, все плохие, эти дети, внуки меня уже достали. У них... Просят деньги, жить не хочется, работы нету, пенсия слабая, а до той пенсии еще надо дожить. И в негатив, в негатив. У нас же, смотрите, люди приходят, и они все говорят: слушай, жить хочется. Наш продукт дает, дарит надежду человеку. Вот у компании есть э, футболки, вот э, ну тот changer это дарить ну изменители жизни, а есть mm -hmm. у нас футболки мы дарим надежду человеку. Просто и незаметно, когда ты начинаешь просто делиться вот этой информацией, и незаметно первое, что приходит, это благодарность людей. Да, смешно, весело начинается употребление продукта с, с разными эксцессами <с> но когда э, в организме меду человека несет в туалет проблема когда человека не несет в туалет говорит, вот слушай у вас продукт от него только в туалет хочется никаких результатов так я говорю от нашего продукта тебе хочется в туалет а без нашего продукта ты 40 лет забыл где туалет находится у тебя дома Ты иногда вспоминаешь когда тебе уже организм нету зова в туалет, а тебе нужно уже искусственно, когда брюхо у тебя растянулась, талия не 60, а 160 сантиметров, тогда ты вспоминаешь, что нужно пойти к сделать. Это, ну, это вообще, я считаю, что я в разных компаниях работал, я разными продуктами пользуюсь. Скажите мне, пожалуйста, если у меня талия 160, вес 200 килограмм, да, или 150, вот какая вель был, что мне поможет алоэ вера или там Женьшень, или там еще какой-то супер мега там какой-то неважно или э, тени какие-то или для волос или для кожи многие покупают продукты пока не очистится внутренность наше нутро да вот кишечник печень внутренние органы кожа сама очистится настроение повысится ну, это что касаемо продуктов. А что касается бизнеса, наш бизнес очень простой. Пригласите человека сюда на кофе, и он захочет минимум купить этот продукт. Минимум. Добавьте его в наш чат этого человека, пусть посмотрит, понаблюдает. День, два, три он скажет, слушай, я хочу деньги зарабатывать. У вас тут движуха, вы тут поздравляете. У вас растет все это. И нас сейчас вот 40 человек да, на утреннем кофе, а в зале там еще сидит 30 человек. А наша задача, как увеличить свой бизнес. Я каждый день людям говорю, слушай, зайди на наш кофе, увидишь результаты людей, увидишь, сколько люди зарабатывают денег, и ты скажешь, слушай, так бизнес простой, мне просто нужно приглашать, приглашать людей на кофе. Да. Мы этому человеку, вот мы познакомились сейчас с вами, если человеку нужна какая-то подробная информация, вот даже он тонины она может… Сейчас позвоните Александру Допилки, либо любому человеку и получить дополнительную информацию. Вот любовь сейчас. У вас очень шикарная возможность. Ваш классный результат. Вот Антонины. Сейчас к вам придут люди знакомые. Вы с ними поделитесь просто информацией и скажите, вот такой продукт сегодня слышала. Вот такие результаты люди получают. То, что Антонина сказала, внутри у каждого человека есть. Просто мы не знаем. Просто у нас давление 200. У нас печень болит, почки отказывают, а нужно просто взять чай, начать попить 2-3 месяца, полгода, пропить его, кофе, энергия, чай. И вы будете летать, заново скажете, слушай, хочу любить. У некоторых вообще нет этого чувства уже 30 лет. Поэтому мы в правильном месте. А да, и любовь, и самое главное, познакомить с Авиэлем. Авиэль более, он же у нас э, и доктор, он у нас и пастырь, он у нас все знает, он человеку донесет. А вы просто познакомьтесь, скажите, Авель, вот, пожалуйста. Вот человек, она хочет больше узнать о чая. Да. Я хочу спросить, э, как приглашать вот в Zoom на кофе, как приглашать людей? Любого. Я, скажите, вам, буду, я вам буду ссылку отправлять, Люба, вы а? просто от, от, от, отсылайте ну, ее. Каждое утро, кроме воскресенья, в 10 утра. Okay. как потому, вас нас... точно так да. потому что у нас здесь вот родные брат Игоря и все, и очень они заинтересовались и да, им это необходимо и мы хотим э, потом после этого всего поговорить, сейчас мы еще родственники приедут, мы им тоже все они нас увидят, наши результаты вот, и, и очень благодарны Просто... да, Любовь и Антонину берите с собой Антонин и результат пишите пожалуйста нам ролик Хорошо. Хорошо. И ваша задача. Ваша задача вот Антонину с собой взять. Теперь Антонина с вами всегда. У вас результат Антонины и Авель с вами. Если люди... Ну, людям нужно профессионально донести. Наш бизнес настолько прост, что не нужно самому вам изучать состав продукции, особенно как он работает и за счет чего. А вам нужно угу. просто пить продукт. Рассказывать, делиться с друзьями, с родственниками, как вы делаете, и вывести на наставника, успешного человека, который расскажет и okay. э, поможет людям и купить продукт, и зарегистрироваться. А они, если хотят, они могут своим родственникам тоже поделиться с этим результатом. Ну, <coughs> да. есть... нам, нам сейчас это очень важно, сейчас ну, нас все будет. увидят. И мы, и мы будем работать. <FAIL _? с mesma> спасибо большое, Абель. <keys> и вам большое спасибо. До да? встречи. Вот видите, как работает бизнес. Он сам продает результаты других людей, продают этот продукт и несут, вернее, даже не продается продукт. Я вообще я не продаю продукт. Я рассказываю, Я сегодня буду рассказывать результат Любовь и результат Антонина А мне тоже 65 лет. Уже не девочка, но летаю. Аллилуйя. Будете вы еще до 150 лет танцевать, летать и чувствовать себя бодрыми, красивыми, молодыми. Жизнь только начинается. Аминь, Главное, у моего мужа чудесный результат. А какой мужа результат? Он избавился от живота. Теперь все брюки снимает, не расстегивая. Слава Богу. А за какое время он получил такой результат? Скажите, пожалуйста. Смотрите, мы только две недели, да? мы но мы еще плюс ко всему на кето. Поэтому нам это большая помощь. Это не важно на самом деле. Этот продукт работает, так. когда человек на, работает на, на диете, часами, да. под диеты, рядом с диетой, без диеты. Он, работает, диеты, сам, он работает. работает сам по себе, да. Я бы даже, знаете, как сказал, я говорю, не продукт работает, я говорю, наш организм... Организм принимает этот продукт. Да. И когда организм почищен, когда организм уже почищен с помощью продукта, угу. то наш, наша вот эта биомашина, созданная Творцом, она начинает работать вообще по-другому. Угу. Объемы уходят Морых, бросено, очень быстро. Это для, для на землю ложить, зараз, на да. Спасибо большое. У нас тут начинается шумиха. Хорошо. Ну что, друзья, я предлагаю, давайте будем завершать. Если есть вопросы, задавайте, если что-то хотите спросить. Если какие-то технические вопросы, либо как пить чай, кофе, там, это можно спросить у вашего человека, который вас пригласил. А я вас благодарю за сегодняшний день, за нашу встречу. Вот. Давайте разойдемся. Всем благословений, новых партнеров, хорошего дня, пусть вас Господь бережет. И до завтрашнего утра, в 10 утра, приглашайте своих друзей знакомых. Будем И до завтрашнего, а до послезавтрашнего. До послезавтрашнего, да, утра. У нас в Украине воскресенье. Мы завтра большой командой едем в Буковель, в горы. У нас будет там класс, прямые эфиры, видео, фотографии групповые. Можете нас по сути найти. Вот. Поэтому в понедельник на 10 утра приглашайте. Но также, если касаемо бизнеса, нужно провести презентацию. Это не вопрос, в зоне создали, там 2-3-5 человек пригласили, пообщались с вашими кандидатами, подписали в бизнес и работаем. Давайте, с, у кого есть фото, видео, включайте видео, сделаем фото. Включайте камеры, не стесняйтесь. Александра, включи камеру свою, Сашенька, мы хотим тебя увидеть, солнышко наше. Она гуляет, Александра, по Израилю. Сегодня... Вау, Александра. Сегодня поехала на, это вот, на море Квенера, где там Итус ходил на Недалеко. Классно. Александра, нужно э, рассказывать результат э, Антонины и Любов. Ну, вы слышали, да, наверное? Привет. Включайте громкую связь и на весь автобус. Подключи, подключи микрофон Александра. Так, я делаю фотографии, друзья. Кто не включает, тот будет без этого. Ну все, хорошего дня тогда. Всем хорошего дня, благословения. Спасибо. До свидания, всего хорошего. Успехов всем нам. В Израиле говорят Бай.